И снова, здравствуйте, я Таркадин Вениамин Николаевич. Сегодня у нас 1 ноября 2013 год. 27 октября в прошлом ролике я обещал вас познакомить э, с ответом из районной прокуратуры, который должен был прийти через две недели. Но! Что-то случилось невероятное, он пришел вот на днях прям. Поэтому я спешу познакомить вас с этим самым ответом. Вот сегодняшнее, значит, свое выступление я посвящаю только этому вопросу. Вопросу моего обращения я в областную прокуратуру и получения ответа из районной прокуратуры. Почему-то вот у них так считается, что э, областная прокуратура должна в обязательном порядке передать все это э, в нижестоящую прокуратуру, нижестоящая прокуратура проверит это все, и потом будет мне непосредственно уже отвечать. А вот почему бы не сделать таким образом, если я запросил прокурора области. Что прокурор области делает э, свое э, делать, подавая это мое обращение к нему на рассмотрение районной прокуратуре и районная прокуратура потом отвечает ему, уже дает ответ прокурор области, и прокурор области смотрит, что ж там наработала его подчиненная прокуратурка. Вот это очень существенный вопрос, между прочим. Потому что вот прислали мне ответ. Ой, ой, ребят, я сейчас вас познакомлю с этими вопросами. Ну, со своими комментариями, конечно. Итак, вот мое обращение. Прокурор области. Начинаю я свое обращение с э, цитаты первой статьи закона о прокуратуре Российской Федерации. Я говорю, цитирую там, что прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории РФ Российской Федерации. Но наш прокурор области... Игорь Викторович Ткачев, генерал-лейтенант, он передал мое обращение к нему, в районную прокуратуру и поручил произвести расследование того, что я написал. Но в том ответе, который я получил из районной прокуратуры, нет ничего относительно того, что я написал. Я мог бы там вот и написать бы, что хотел еще там сверху и сыфру, но мне бы ответили точно так же, как они ответили сейчас. Итак. Я не буду широко, если, кстати говоря, по-моему, у меня есть э, вот этот текст там в интернете. Но ну, я вот к этому ролику, к этому ролику, я приложу все необходимые документы, которые сейчас я буду зачитывать, чтобы люди могли снять и почитать, что ж там Такалин наговорил-то, а может, он собрал что-нибудь, может, кто-то неверующий какой-то попадется. Да дело даже не в этом, а просто Люди хотят посмотреть, что написано точно А что написано пером, как говорится у нас Того не вырубишь топором Но прокуратура берет топор и вырубает то, что написано И пишет то, что хочется ей А ей хочется не делать того, что запрашиваем мы с вами. Она считает необходимым делать так, как хочется ей. Итак. Вот я пишу, на чем зиждется жилищно-коммунальное хозяйство. То есть наша любимая ЖКХ. Вот у меня в руках вот, копия. Моего обращения к прокурору области. Вот. Я здесь пишу прокурору области. Прокурору области он у нас специалист, юрист, много лет работает, дослужился до генерал-лейтенанта. Это не хухры-мухры, это генерал-лейтенант прокуратуры. Ну ладно, идем дальше. Так вот, на чем звездится ЖКХ? А ЖКХ, так же как и все, должно начинаться с Гражданского кодекса Российской Федерации. И этот кодекс гражданский определяет все отношения. Объектов и субъектов. Я в прошлом ролике говорил, что такое отношения. Отношения должны быть пропорциональными, то есть они должны быть правовыми, то есть отношения это должны быть справедливыми. Вот. Ну, я здесь рассказываю прокурору области звания генерал-лейтенанта о том, что право-то, которым пользуются все специалисты, еще является право римское. Сколько тысячелетий это право? Работает, не работает, действует, не действует. Дело не в этом. На сколько тысячелетий оно существует? Я не знаю. Меня это особо не волнует. Количество лет. Ученые говорят, 86 710 миллионов лет. Откуда ты насчитал такие вещи? Будем говорить о том, что давно. Просто давно. Вот. Это самое римское право за все время своего существования. Давным-давно оно уже затоптано, заплевано, залито всякой разной грязью. Но человек его все-таки вытаскивает, пытается отмыть. И опять его поднимают и используют. И ссылаются на это самое римское право. И вы представляете, столько лет существует определенный предмет. Ага. Объект. Или субъект. Вот тоже. Ну не буду вдаваться в объекты, субъекты. Я потом, попозже расскажу об этом. Что такое объект, что такое субъект. Вот. И я ему здесь говорю о том, что я реализую статью 29 Конституции. То есть Конституция дает мне право на мысль и слово. Только вот странно как-то получается. Кто писал эту Конституцию? Ну, этот риторический вопрос не надо, меня спрашивают, кто, и не надо мне этого отвечать. Вопрос у меня риторический. Вот те, кто писал Конституцию, они думали о том, что они делают или нет? Вряд ли они думали об этом. Они использовались теми словами, заезженными, заплеванными, затоптанными и залитыми различной грязью. В свое время Готлоп Фредди писал о признанной, кстати говоря, классиком, он писал о э, истинности мысли. Как можно написать, как можно говорить об истинности мысли, если мы ее не видим, не слышим? Отражаем мы эту мысль словами, знаками. И эти знаки мы называем словами. В устном порядке, письменно, слово. Вначале было слово. Как же так? Сначала мысль появляется, а потом слово. Отсюда получается, что даже Тору и Библию писали необразованные люди, невежественные. Они говорили о том, чтобы вначале было слово. Ну, это так, мимоходом, это мое отношение к религии. Так вот, идем дальше. И я здесь сделаю ссылку на статью 131 Гражданского кодекса. О чем она говорит? Она говорит о том, что право собственности и другие вечные права подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. Вот. И потом даю понятие сделки. Определение понятия сделка. Это статья 153 Гражданского кодекса. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Вот ты повернулся, у тебя изменились обязанности. Шаг сделал, обязанности опять изменились. То есть ты совершаешь определенную сделку. И вот если ты совершаешь сделку с недвижимым имуществом, с недвижимым имуществом, то ты обязан ее зарегистрировать. Закон этого требует. А какие мы совершаем сделки с недвижимым имуществом? Недвижимое имущество – это дом. Мы же не можем его взять, положить в карман и унести. Нет. Так вот, дом – является недвижимым имуществом отсюда отсюда значит требуется всякая сделка с домом должна быть зарегистрирована кто зарегистрировал свою сделку на право собственности части дома есть такие. Я сомневаюсь, глубоко сомневаюсь, что такие есть. Но, не знаю, может быть и есть, но очень и очень единицы, очень мало единицы. Но вообще-то я, в принципе, сомневаюсь, что кто-то совершил такую сделку и ее зарегистрировал. То есть принял на себя регистрацию части, принадлежащей ему дома. Части. Части. Он же не может зарегистрировать весь дом на себя. Потому что другие части принадлежат другим владельцам квартир. То есть надо зарегистрировать ту часть дома, собственность, которая принадлежит тебе пропорционально площади твоей квартиры. Опять пропорция. Так вот, а что такой дом? Я пишу прокурору области, генерал-лейтенанту. Жилым домом... А, это на этот вопрос отвечает статья 16. Жилищного кодекса Российской Федерации. Жилищным домом признается индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. С их проживанием в таком здании здесь ничего не говорится о стенах, о крышах и всем прочем. полов, нет стен, нет крыши, нет ничего нет. А вот квартиры признаются. Структурно обособленное помещение в многоквартирном доме. Структурно обособленное. Структурно обособленное. Как хочешь, так понимать, что это такое? Структурно обособленное. В чем обособленность состоит? Наверное, в том, что определенная площадь, огороженная стенами, дверями и прочими препятствиями для попадания в эти самые квартиры посторонних лиц. А то можно было бы барак взять, да? раньше бараки были, по всему бараку были нары, и все спали на этих нарах. Ой, а в пещере вообще и того хуже было. Один костер, и вокруг лежат люди. Вот это что было? Это был дом или квартира? Ну ладно, идем дальше. Так вот я пишу, следовательно, дом это здание. Ну это я уже додумываю. Мне вообще-то не пояснили, что такое дом. Путем. Но ну, написали здание. А квартира это помещение в доме. Здесь мы можем предположить, что дом – это, раз это здание, то дом – это нечто материальное. А вот квартира, как помещение, она материальным является? Нам не пояснено. Тогда получается, что квартира – это нечто такое, нематериальное что-то такое. Виртуальное. Объем такой, вот в доме есть отдельный какой-то объем. Вот это у них называется квартира. И мы, так сказать, являемся собственниками этого объема. Стен нет, потолка нет, пола нет, ничего нет. Но квартира есть. И мы собственники. Нечто нематериального, виртуального, которое называется квартира. Но у меня есть регистрация собственности на эту квартиру. В соответствии с 30, со 131 статьей Гражданского кодекса, это надо зарегистрировать. Вот эта регистрация у меня есть. А вот здесь кодекс нам говорит нечто непонятное. Он говорит, что собственники помещений. Ну, объемов. То есть это не квартира, а объем. Какой-то. А теперь мы возьмем <с> статью 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Собственники помещений в многоквартирном доме, собственникам помещений в многоквартирном принадлежат на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме. Вот. Ну, Опять же, тавтологии-то нету. Без этого никак тут не обойдется, без повторов. То есть получается, если ты являешься собственником так называемой квартиры, то ты автоматически становишься собственником общей долевой собственности. Автоматически. Автоматически. А тогда что же нам эта 131 статья Гражданского кодекса, что лапшу вешает на уши? Раз я собственник автоматически, то значит я могу ее не регистрировать. Но закон-то есть. Он обязывает меня зарегистрировать эту часть собственности. И еще. Есть такой закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вот дом, недвижимое имущество, произвел я сделку. Э -э -э, приватизировал квартиру. Я сделку произвел. А сделка с недвижимостью должна быть зарегистрирована. Закон. Превод. Закон номер 122 ФЗ от 21 июля 1997 года. Хочешь, не хочешь, а регистрируй. А если ты не зарегистрировал свою собственность, значит нарушил закон. А нарушил закон, значит ты его приступил. А раз ты его приступил, значит ты преступник. Так получается. И вот, статья 2 этого закона, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, говорит. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, юридический акт признания и подтверждения государством, прав на недвижимое имущество в соответствии с гражданским кодексом. Опять посылает гражданский кодекс. Государственная регистрация, продолжение этой статьи, является единственным доказательством существования зарегистрированного права. То есть, если у тебя нет регистрации права, то любой каждый может прийти и твой объем у тебя отнять, добрать да и унести. Все равно у вот тебя стен-то нету. Стенами -то ты же не владеешь. Ты владеешь квартирой. Это некие помещения. А что такое помещение? А что, ты знаешь, что такое помещение? Я не знаю. Оно не обусловлено. Ничем. Количеством стен. Количеством там, потолок, допустим, там, пол должен быть. А тебе говорят, что просто помещение. То есть ты должен знать, а что это такое помещение. То есть загадя уже тебе говорят, что ты знаешь, что это такое. А вот я не знаю. Ну не знаю я, что такое помещение. Не знаю. Поясните. Не поясняет. Не умеет или недоумки. Ну, скорее всего, от недоумия. Дураки вот. Идем дальше. А теперь вообще очень интересная вещь. Тоже из гражданского кодекса. Подписывать договор на управление имуществом, то есть совершать сделку с недвижимостью, имеет право только собственник. А собственником является тот, кто это право зарегистрировал. Если у тебя есть регистрация права, значит ты являешься собственником. Если у тебя регистрации нет, значит ты не собственник. То есть для того, чтобы передать дом в управление управляющей компанией, ты должен быть собственником имущества. Иначе ты не имеешь права подписывать этот договор. Ладно, ты тупой. Ты неграмотно юридически. Но в правительстве. В правительстве. Руководителем правительства, председателем, премьер-министром у нас является юрист. Тем более не просто юрист, а кандидат юридических наук. Дмитрий Анатольевич Медведев. Кроме того, кроме того, там у них есть юридические отделы, юридические управления и прочее, прочее. Есть 100%. И еще управляющей компании тоже есть свои юристы. Вот у меня, например, нет документа, подтверждающего того, что я прошел, я специально так говорю, прошел юридический факультет. Нет у меня такого, я, то есть не являюсь я юристом, специалистом. Я не юрист. Но я знаю, я читать умею, умею. У меня мозги в голове есть? Есть. А в них есть у меня разум. И, кроме этого, я еще знаю, что такое логичность и что такое логика. В отличие от всех остальных юристов. Будем говорить так. Конкретно, как у нас любит говорить прокурор области. Он не понимает. Так, в общем, он говорит, вы мне конкретно. Так вот. Статья тысяча... 12. -е. Гражданского кодекса. Договор доверительного управления имуществом. По договору доверительного управления имуществом одна сторона, учредитель управления, передает другой стороне доверительному управляющему на определенный срок Имущество в доверительное управление. А другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления и указанного или указанного им лица. Выгоду приобретателя. То есть этот приобретатель выгоды. то есть у него тоже какая-то выгода есть. А какая у него выгода? А чё ты знать? Он же платит. Выгода-то где? Вот тоже такое выражение приобретатель. Какую выгоду приобретает человек, когда нанимает кого-то за плату что-то сделать? Выгоду у него какая? А, ну, ему что-то сделали, но ведь он же за это заплатил. Ты мне, я тебе. Как Афоня. Он говорит, ты мне, я тебе На фоне был такой кинофильм Куравдов играет Вот То есть и здесь тоже так же Я тебе заплатил, ты мне сделал Побелил, покрасил Пошукатурил Выгода в чем? Ладно, не будем Так вот Идем дальше статья 1012 но ну, 14 учредитель управления учредителем доверительного управления является собственник имущества То есть если ты не зарегистрировал свою собственность ты не являешься собственником имущества а значит ты не являешься учредителем доверительного управления Значит, ты не имеешь права подписывать договор управления с управляющей компанией. Это я же не выдумал. Документы, между прочим. Между прочим, закон, который мы обязаны выполнять. И который нам, кстати говоря, вот все, что мы делаем, все, что нам, на, все это сверху нам навязывается. Вся эта бестолковщина. кир кандидатом юридических наук, специалистом, юристом. Дмитрий Тольевич Медведев, он же подписывает все это. А за текст постановления правительства отвечает, его подписан А подписывает председатель. То есть за все несет ответственность Дмитрий Тольевич, Медведев. какую ответственность? Да никакую, ничего не несет. Он уже надорвался носить все эти ответственности. Я вспомнил кое-что. Как они на тракторах спугали и на комбайнах играли в Кто. Вместе с Путиным. Ефремов рассказывает. Вот это ее мое Надо умудриться. Будминтон сыграть на комбайне. Да. Так вот, дальше мы возьмем 209-ю статью. Содержание права собственности. Собственнику принадлежат права владения, пользования, распоряжения своим имуществом. Если ты собственник, значит ты распоряжаешься своим имуществом так, как хочешь. Но для того, чтобы стать собственником, надо это право зарегистрировать. А иначе ты не собственник. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении, принадлежащего ему и прочее, прочее. Я не буду перечитывать, так я 209 еще расскажу. Так вот, а четвертая часть я выделил. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу. Доверительному управляющему. Вот раньше, когда были помещики, они нанимали себе управляющих. И вы себе представьте такую картину, что управляющий помещику говорит, слушай ты, что ты ко мне тут у... командуешь, что ты мне тут указываешь, как управлять? А ведь это с рядом в управляющих компаниях. Попробуй скажи им, сделай замечание какое-нибудь. ТСЖ, начальник ТСЖ, кто его нанял на работу? Его нанял на, на, на работу коллектив <свы> жильцы дома. Он говорит, вы что сюда приперлись? Команды мне тут раздаете. Ну, я согласен, да, если каждый будет приходить, это одно – а вот все-таки исполнять решение собрания домашнего, да, это другое уже. Но они это не воспринимают ни того, ни другого. Раз он стал начальником управляющей компании, то все, он уже командир. У нас привычка такая с социалистических времен. Раз ты начальник, значит все, ты уже можешь командовать. И ты командуешь тем же самым помещиком, Который тебя нанял на работу на. Так вот Я ему говорю Итак Игорь Викторович Как мы видим в сфере ЖКХ Сплошной волюнтаризм Что хочу то и делаю Коллизия так называемых норм права И вот я ему пишу еще Да Игорь Викторович я забыл я сказал, что все отношения – это и есть сделка. А в соответствии со статистой 179 Уголовного кодекса Российской Федерации принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. То есть это, понимаете... При, или тебя принуждают или к совершению сделки, или тебя принуждают к отказу от ее совершения. То есть получается, что если ты автоматически становишься собственником части дома, то тебя принудили к этому. А значит по 179 статье Уголовного кодекса они подлежат наказанию. Суд его подлецат. Кого? Дмитрий Толищев Медведева? Ты чё? Виняминикал, ты чё такое говоришь? Ну, у нас, как обычно в России говорят, правая рука не знает, что делать левая. То есть Путин долбит себе, в себе. Кстати говоря, я вам сейчас открою одну тайну государственную которая записана в статье 115 Конституции. Там написано так, постановления правительства должны иметь основания, законные основания. То есть должен, прежде чем выходит постановление правительства или решение какого-либо правительства, то... Оно должно основываться на каком-то законе. А вы посмотрите, постановление правительства, любое, 100% вам даю, что 50% постановлений правительства не имеют под собой обязатель... основания. Они не обоснованы ни законом, ни конституцией, ничем. Вот просто напишу: правительство считает необходимым, и все. Но мало ли, что там требует закон. Уйди да какая-то там еще и Конституция, черт, зла не хватает. Там еще и 51 статья, это там, уй, уй, вообще не знаю, зачем ее сочинили, эту Конституцию. Она просто мешает работать. Правительству мешает работать Конституция, не дает ему возможности распоряжаться. И выдавать свои постановления так, как оно хочет. Вот обязательно обязанность должна быть. Какое-то вот основание. Какой-то закон должен быть. Об основании. Но это я немножко отвлекся уже. Хотя, по делу. Так вот, правительство, Государственная Дума, вместе с Советом Федерации и президент Российской Федерации принуждают нас совершать сделку через жилищный кодекс Российской Федерации в отношении признания нас собственниками так называемого многоквартирного дома и подписание договора, совершения сделки принуждают. Хочешь, не хочешь, а договор ты должен подписать. А Уголовный кодекс, там написано, что это чревато принуждение к совершению сделки. Так вот, тот же самый ЖК, жилищный кодекс Российской Федерации в своей статье 18 говорит о жилом помещении. Чего надо регистрировать. И перечисляет то, о чем я здесь вам говорю. А вот о регистрации многоквартирного дома он не говорит ничего. Матерь. Государственная регистрация прав на жилые помещения. Право собственности и иные вечные права на жилые помещения подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных гражданским кодексом. Понятно? То есть 131 статья. Федеральным законом, вот, это тот самый закон, о котором я говорил, 122 закон ФЗ от 21 июля 1997 года. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. То есть, жилищный кодекс нам говорит об этом, что надо зарегистрировать права. Но а, кастрировано. Вот жилое помещение зарегистрируем. А как только ты зарегистрировал жилое помещение, так ты автоматически становишься собственником дома. Хочешь, не хочешь, а договор подписывай. А 179-я статья Уголовного кодекса? Какая статья? Вот, сейчас я перейду к ответу из прокуратуры. И вот прокуратура я пишу прокурор области. Не. Да, сейчас минуточку. Так вот, на э, мое обращение к вам имеет целью не правительство с президентом, а банально ту самую управляющую компанию, которая присылает мне. Платежный документ. К тому же, как в этот платежный документ попали мои платежи, я спрашиваю, по кабельному телевидению. Я с вами не договаривался ни о чем. Как туда попало мои платежи? Я с вами заключал договор? Нет. Я заключил договор с определенной компанией, которая поставила мне услугу кабельное телевидение. А вы это здесь при чем? Вот я же ей абсолютно ничего не поручал этой компании, управляющей компании, я имею в виду. Может они мне еще будут присылать платежи по интернету? У меня же есть интернет, я тоже заключил определенный договор, оплачиваю, получаю услугу, сижу в интернете, работаю. Вот. У нас есть такая компания ⁇ Система город ⁇ И я, его, я ему говорю, ведь услуги, услуги так называемой системы город я не заказывал. Зачем? Кто позволил? Кто позволил этой самой компании? Система Город мне присылать что то Вот с какой стати все это? Вы на каком основании все это делаете, Игорь э, Викторович? Вы обязаны вести надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. А вот другой документ. Прокуратура Российской Федерации, прокуратура Оренбургской области, прокуратура промышленного района города Оренбурга. Так, ладно. И вот очень интересно, с чего начинается Родина. Прокуратура промышленного района города Оренбурга. Ваше обращение по факту, Нарушение ваших жилищных прав рассмотрено. Заместитель прокурора района, младший советник юстиции Белова, что она сформулировала? Первое прям предложение. Ваше обращение по факту нарушения ваших жилищных прав рассмотрено. То есть юрист, майор, младший советник юстиции, майор Белова, заместитель прокурора района. Она не знает, что такое факт. Вот она говорит, факт нарушения ваших жилищных прав. А что ты тогда расследуешь -то? Зачем? Ты уже признала факт нарушения моих жилищных прав. Факт нарушения есть? Есть. Ты сама написала. Факт нарушения. Вы, Игорь Викторович, вы понимаете, что я с вами могу сделать? То есть, я имею в виду не физически, нет, нет, умственно. Вот у меня разум есть, а у ваших работников разума ноль. И у вас тоже. Игорь Викторович, ткачок, прокурор области Оренбургской, генерал-лейтенант, не имеет разума. Почему? А потому что он допускает выход вот таких вот документов. Вот, вот. Мне прислали документ из прокуратуры промышленного района. Вот, видите, подпись Белова, заместитель прокурора района. Ее пока на гнать надо оттуда. Вместе с прокурором района и вместе с прокурором области. Так вот, а почему, собственно говоря, на мой запрос прокурору мне ответ пришел из районной прокуратуры. Ты получила указание из прокуратуры области, вот туда и отошли. Я тебе ничего не посылал. Ты зачем мне ответ прислала? Я тебе его не посылал, запрос. Я послал запрос прокурору области. У меня был случай, когда я делаю запрос прокуратуры области, и там была такая Овчинникова была. Сейчас она успокоилась на пенсии. Вот она посылает мой запрос, очень интересно, зачем, в департамент Верховного Суда при суде Оренбургской области. И начальник этого департамента, фамилия его Купчик, присылает мне ответ и говорит, Вениамин Николаевич, мы не мощно отвечать на такие вещи. Я взял на вооружение слова нашего любимого президента В.В. Путина и говорю, вы понимаете, Путин сказал, что если люди не понимают того, что делают, значит они придурки. Вы, господин Купчик, придурок. И вот эта Валентина Ивановна Овчинникова, она не придурок. Она умысел совершила. И это было не первое письмо. У моего одного знакомого четко точно такой же ответ. Она посылает в департамент судебный. А департамент судебный этим не занимается. Судебный департамент обеспечивает имуществом суд. Бумажками, ручками, стульями, столами и всем прочим Он не рассматривает такие Она что, этого не знает? А вообще тут черт знает, может она не знала этого И вот этот самый купчик, Я не помню, как его зовут Он отвечает не ей Он бы ей сказал Валентин Иванович, ты зачем мне прислала эту хрень? Тебе сделан запрос, ты и отвечай я-то здесь причем? Нет! Он придурок! Отвечает мне. Вот эти тоже придурки. Тоже придурки. Очень большие любители обижаться. Я тут на днях получил письмо от помощника прокурора области по надзору за исполнением закона в местах не столь, не столь отдаленно. И он мне там говорит, вы, я вас предупреждаю о том, что вы. Э, э, как он там ну, забыл? Короче, злоупотребляете правом обращения. Как можно злоупотребить правом? Можно это вообще-то сделать или нельзя? Злоупотребить прав. У тебя право есть? Есть. А ты еще и злоупотребляешь. Тварь дрожащая. Имеющая право. И вот мне прокуратура постоянно. Вениамин Николаевич, вы злоупотребляете правом обращения. Ты что, знаешь, что такое право? Нет, не знаешь. Так вот, вот у нее три страницы текста, и ни на одной странице нет того, что я здесь запросил. Вот она пишет. Договор управление многоквартирным домом по адресу заключенный с... Управляющей компании на основании решения общего собрания является законным. Ну, опять, вы понимаете, вынуждают они придурки и в то же время провокаторы. Они вынуждают меня на определенное обращение. И я тебе прислал! Я тебе прислал! Документ, где я разжевываю все. Все разжевываю. А вообще-то, вообще-то мы уверены в том, что прокурор области отослал ей именно вот этот документ. Если судить по тому, что здесь написано, вот в ее документе, то думать о том, что она получила именно вот этот документ, не приходится. Значит, куски какие-то послал. Значит, она не имела, но это ее все равно не оправдывает. Почему? А потому что я пишу прокурор области, что меня, в частности, интересует вопрос соблюдения законодательства в отношении ЖКХ. Вы можете заставить своих подчиненных провести анализ, синтеза законодательства в отношении ЖКХ? Или это должен сделать я, человек, который не имеет документа об окончании юридического факультета? В одном из своих обращений я уже вам написал определение понятия права. В своем прошлом ролике я немножко рассказывал об этом. А теперь мне придется провести синтез, и анализ законодательства в отношении ЛКХ. Что я и сделал. И вот это, с позволения сказать прокурор. Позволение сказать, прокурор написала мне, извините за выражение вот эту хрень. Я еще ее не обжаловал. Ну, обжаловать, просто даже стыдно называть то, что я ему пошлю, жалобы. Я вот выдам вот этот ролик туда туп сделаю диск и пошлю ему свое следующее обращение кстати говоря надо бы еще бы желательно бы, чтобы все это дошло до генерального прокурора но на то я надеюсь что это дойдет через вот эти мои э, ролики. Вот. Вот у меня есть еще два документа. <смех> Я немножко еще затрачу время. Вот оценочное суждение. Это мною снято с сайта Владимира Рыжкова. Оценочное суждение, у них возникли отношения между Рыжков, Немцов и Милов. Да все помнят, наверное, в 2010 году. И они, в то время Путин трудился на ниве председателя правительства. Служил Гаврила хлебопеком. Гаврила булку испекал. А у нас Путин служит то председателем правительства, то президентом. Ну, как тут Гаврила. Ха. Так вот здесь написано, что оказывается фамилия, названная мною, это не имя собственно. Это имя нарицательное. Вот и я тоже говорю фамилию Путин, но как нарицательное имя. Фамилии Немцова, Рыжкова, Милова употреблены Путином не в качестве имен собственных, Судья решает, елки зеленые. А кто позволил ей так решать? Какой закон? А исключительно в нарицательном значении этих фамилий. Для обозначения определенного класса политических деятелей. Вот. Фамилия Путина у меня звучит, как фамилия нарицательное значение имеющая. Исключительно вот класса политического деятеля. Вот Черчилль, допустим, ух, у нас же Путин самое влиятельное лицо в мире. Кто не слышал, кто не читал, признано в мировом масштабе, что Путин является самым влиятельным лицом. Вам ничего об этом это не говорит, в свое время был Сталин. А сейчас Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем Сталин. Мы говорим Сталин, подразумеваем Путин. Маяковский написал. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Но вот Путин! Партию сдал э, Дмитрию Медведеву. Теперь там Медведев командует в этой партии. Почему? А что Элементарно. Для них это в порядке вещей. Надоело командовать, ушел. Соскучился, опять пришел. То поработал председателем, то поработал президентом. А самое влиятельное лицо в мире. Да и, но я тоже так могу. Почему я не самое влиятельное лицо? Я тоже могу сказать, что вы все сопли размазываете. Вот Путин в частности. Он же ведь не руководит, не управляет. Он не управляет, размазывает сопли, которые пускают начальники. Вот, вот, о, в Сколково, в Сколково израсходовано 125 миллиардов рублей нецелевые, на нецелевые, э, там, расходы. 125 миллиардов рублей пущено в суп от сколько из этих денег просто банально украдено. Такой вопрос риторический. Ну, в Министерстве обороны украдено, ух, как много, и никому ничего. Ну, только сопли размазали, и все. И здесь тоже все же. Сколково специально для этого и создали. Чтобы можно было красть деньги. Ох, какие крупные деньжищи. Это как у собственного. Вот такие вот пироги. Вот, например, сайт юрис. Лингвистика. Терминологический словарь. Оценочное суждение. Оценочное суждение ⁇ это умственный акт. А ума-то нету. Где же тут умственный акт? -то почему? Умственный. Ума-то нет. А акт умственный. То есть люди даже не знают, что такое ум. И что? Такой умственный акт. Так вот, выражающее отношение говорящего к содержанию высказываемой мысли посредством утверждения модальности, сказано, научной модальности. Ага. О! Вторая часть. Мое выступание. <смех> я не заметил, как кончилось первое. Ну что, <смех> я прервался на том, что Путин с медведем могут совершать, продолжать грешить, получив отпущение. Или купив себе индульгенцию. И там можно грешить до тех пор, пока индульгенция не закончится. Так вот. Я хочу вам еще немножко сказать, чуть-чуть. Вот смотрите. Значит, 3 октября 2013 года Путин говорит, Единая Россия в ответе за несбывшиеся мечты россиян. Вот тут оценочное суждение. По его словам, это является нормальной мировой практикой. То есть согрешил, получил отпущение и продолжает опять грешить. Президент России Владимир Путин заявил, что партия «Единая Россия» несет ответственность за несбывшиеся ожидания россиян и нерешенные задачи, передает РИА новости. Здесь нет ничего необычного. Это обычная мировая практика, сказал глава государства. Он подчеркнул, что из сегодня нереализованного необходимо сделать соответствующие выводы. И учесть их при дальнейшей работе. Вопрос только в том, чтобы всегда четко представлять себе, по каким причинам что-то не сделано. И ясно видеть перспективу на будущее. Понимать, как можно решить те задачи, решения которых ждут граждане нашей страны. О! Понятно вам? Вот так. 20 лет прошло, А наши мечты не сбылись. Но Путин знает, что надо учитывать. Четко представлять себе, по каким причинам все не сделано. А причина-то у нас одна. Какая? Да сам Путин. Сам Путин. И как я это обычно говорю, и его окружение. Путин и его окружение. Но видите, как он говорит? Он говорит, что в этом виновата партия. Фух! Нехорошая, ведиска. А сам-то, он, а закон же к партии сейчас не имеет никакого отношения. Сейчас партии заведует этот сам Дмитрий Атонович Медмеев. Вот Демитолеч и виноват. Он руководит партией. А президент у нас ни при чем. У нас президент сегодня э, на Дальнем Востоке, э, завтра в Мурманске. И всю эту арару за ним возят каждый день. А потом он опять в этом, где-нибудь, э, на каком-нибудь, в этом самом, на Камчатке на каком-нибудь. Вчера он был на Дальнем Востоке, сегодня он в Мурманске, а завтра он опять на Камчатку. Ух, какое руководство, ух. Приехал, собрался заседание, сопли размазал и уехал. Самый влиятельный человек в мире. Никто не боится. Ничего. Да че нам? Ничего не будет все равно. Ну затратили там 125 миллиардов. Ну, сколько? Его? Ну, украли там. Ну и что? Кругом же свои. Или как в том анекдоте. Звери решили построить мост через речку в лесу. Ну чуть плавает и плавает каждый раз, елки зеленые. А осенью и весной плохо вообще не переплывешь, нифига. То холодно, то ледоход. Фу, поехал волк. Ничего не привез. Поехал лев. Ничего не привез. Лиса поехала. Ничего не сделала. И Шар говорит, вот я поеду. Да ты сидит, дурда. Он говорит... А Лев говорит, да ладно, пусть едет, мы все съездили, пусть и он едет. Не успел уехать осел в министерство, как оттуда поперли составы со строительным материалом. И едут, и едут, и едут, и едут, и едут, и едут. Через месяц приезжает сам осел, я спрашиваю, как ты добился? Он говорит, да че, прихожу в министерство, смотрю, а там Все свои. Говорят, тебе мост надо построить, как, поперек или вдоль? Я говорю, да честно знает, давай вдоль построим. Сколково нет мост вдоль реки. А кругом все свои. Вот такие пироги. Да что-то у меня с техникой. Ну ладно, разберемся, Научимся, оформимся. Денег-то у меня. Если бы хоть часть того, что украли у Сколково, мне бы немножко, ну хоть чуть-чуть. Я бы тогда создал бы себе отдел. Изготовления роликов Вот так Жалко Да Ну что ж, спасибо Ну Уж как получилось Как получилось Ну все документально, самое главное то Я же не в суде Я же не судья я не судья. Кстати говоря, по своему суду, о котором я прошлый раз рассказывал, меня пригласили на собеседование в коллекционную коллегию судей. Вот 5 числа пойду, побеседую. Что мне там будут говорить? Очень интересно. Что делать с судьей-то? Ведь это же в интернет все ушло. Наплевательское отношение нас закон, на конституцию, на все. Ну, я надеюсь на решение своих вопросов через интернет. Но не таким образом, как у мне из прокуратуры шлют... Документы мне слют, а тут чудесные. Вот кто посмотрел, более оскорбительного отношения я не видел. Более оскорбительного. Ты, если не можешь, не присылай мне вообще, пришли мне обыкновенно почты. Вот такой перекосяк, вот там... Не умеете, не делайте. Меня узнают везде. По качеству моих документов я могу пример привести но правда давнишний уже посмотрела она говорит а такалин <с> вот посмотреть просто документ она не видела ни подписи ничего она знает мою манеру уже составление документов и говорит а такалин понятно вот так то есть у меня есть имидж определенный меня узнают я очень широко известный очень <смех> в очень узких кругах. Спасибо, до свидания. Я посмотрю, какое будет собеседование 5 числа, а то, может быть, и по этому 5 числу, может быть, выдам еще один ролик. Может быть. Не гарантирую. Все-таки некоторые напруги у меня есть. В техническом там, впрочем, в таком состоянии. Все, ладно, до свидания, спасибо.